А теперь кусочек рыжим уса. Я борщ, вообще-то. Кто такой рыжий ус? Эй, с кем ты разговариваешь? С треугольником. Ой, а куда он делся? Ты здесь один был все это время. С кем ты разговариваешь? А ты без меня торт ешь? Нет, тут борщ был, он еще куда то э, был здесь, еще с Эй, а я вот и я. А что вы здесь, тортик едите? Мы с кем разговариваем, мы с кем разговоры разговариваем. С кем разговариваем. разговариваете. Вы с кем разговариваете? Мы с кем разговариваете. Вы с кем разговариваете? Мы с кем разговариваете. Пациент сошел с ума. А, кто это такой? Чш, я вам расскажу сейчас. Она, она, она, Однажды вы фотографировались. Я подошел, хотел с вами фотографироваться но вы ушли резко, и все остальное тоже ушло. Я так горько ревел, вы не понимаете. А до этого меня укусил вопрос, я стал вопросиком. Пук, пук, пук. Эй, вы меня пук, слушаете? Пук, а, да, да. Пук. А там что? Что это такое? О, какой миленький! Ой, вот, и тот целый лабиринт! пак Мы победили! Первый мапреля! Ух ты, а кто был вопросиком? Да-да с первого апреля Ла -ла -ла -ла -ла. Хорошо пошутили вы.